так всем привет мои дорогие любимые ненаглядные у нас тут продолжение high-life VR вот собственно говоря то место где мы остановились В прошлый раз давненько я не снимал уже серии но на то были свои причины так, можем мне сразу ган вот ты пойдешь со мной Ой, так что у нас тут есть у нас тут есть еще одна лестница. Давай. без оружия, конечно, лезть удобней. То есть это одной рукой карабкаешься. Так, блин, на этом не угонил. Пофиг. Давай пока без оружия полезем наверх. Ух! Так, здесь, наверное, перепрыгнусь. Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Ну, попробуй. Что сзади? Где сзади? Мне нужно быть Это... Это. Твой знакомый! Так ладно, и что тут куда сюда, что ли? Давай ты привстанешь погнали. Отстрелим этих засранцев. Угоди все. Еще жив? Ну все, угоди утихомирил. Так, нет, там еще один скакун прыгун А он до сюда не допрыгивает И теперь точно все так, ну, патронов уже маловато Давай пекалем можем Походить, пострелять Пекалем хоть одной рукой можно Эту Пролезу Могу вот так сделать. Вот стопудово сейчас. Кто-то там сидит. А, подожди. На это же зону. Ладно. Ага. А ну-ка. Ну хотя бы так. а ага, я понял. Подожди, слушай, пряси, ты проходи. Так, ну эти тут закончились, да? Теперь мне только вас. Давай. Давай, смелее, смелее, смелее, смелее. Давай, давай, давай, давай, давай, давай патроны заканчиваются все теперь я здесь не передает ладно уже давай тебе матировочки его к есть хп есть живем и чё это как-то взломать. Так. Это сюда. О, нифига себе, я понял, кажется. Это мне надо на машину забраться. Она поднимет меня и туда, короче. Опа! Надеюсь, как придумал. Смотри так, блять, не пугай. Я встречал мою пасту. Ебнутый какой-то пасту, его там. Нафиг, ты тогда свою пасту уничтожаешь? это она конечно хорошо отлетела твоя паство Слушай, может гореть перестанешь во не обжегся Смотри, меня тут не пристрели так. С -с -с -с. Вот этого еще, слышь? А -а -а -а -а. Вот этих это двоих. Ты, брат, прошу прощения. Но ничего страшного. Мои пули ⁇ это цветочки для тебя. Точно для меня. говоришь. Твои пули. Давай, давай, там разматывай. Все, я пошел. Все, блин. ее он почему-то вместо того чтобы ой, сейчас будет весело это смотрите умник убежал Так, ну это горит, по идее. Вот этот будет опасно. А -а -а -а, Мечо, на низ? ты! Не, ну надо скорее подлечиться, что-то сильно жмяхнуло. Давай, давай, давай. Аптечка, так, хилок тут не было. Шкаф, блядь. Заб Забаррикадировался. Да. Аптечки положили, а брони не положили. Так, ну туда мне смысла прыгать нету. Мне, наверное, как-то имеет смысл здесь пройтись, что ли. В вагоне тут не свалиться. А и все, собственно говоря. Мне придется вниз прыгать. Да? Знаете, высоко. Ну, давай вот так, что ли. И теперь сюда. все гомонились ползун там походу остался где-то и че тут он ну, пришел и сюда че куда дальше Безе, загадка. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай-ка. <плодил> давай, давай, сам жрел сам зажарится еще ради этого сюда и лез? я понял мог бы и не лезть ничего зато секретку нашел сюда может ну, добро тут подхерись а собственно и все куда дальше там блин закрыто не это навряд ли открывается а вот все нашел солян Life, life проходил много-много-много лет назад все забыл уже куда там чё там идти ползти приходится на ходу как первый раз играть так знаете когда идешь вот этим Короче, что хотел сказать, блин, Не дали сказать. Когда, короче, вярь идешь по таким поверхностям, блять, я не знаю. Ощущение, блядь, как в реальности. Как будто выйдешь по какому-то тонкому Росту, канату, я не знаю. Бревну, блять Короче, прям стрёмно очень падать. Еще джойстики эти чувствительные. Надо очень аккуратно, короче. А, ладно. Тут вроде хилка есть. Это тоже какая-то секретка, да, что ли? Слушай, а куда мне дальше, блять? А сюда, понял. Ну давай. Как ты его обнял, прижал? подлечись ёпта это хук из доты короче пацаны мы играем за пуджа хук. я не думал что ты херня дамажит А слушайте. А нафига нам тратить боезапас? Как там брать? Мужик. О, спасибо. Держи. Смотрите, прикол. Он покрасился. Давай. Что там еще из вашего любимого есть? кирпич еще кирпич а дайте кирпич а дайте кирпич и отпускаю твои грехи Лихи всем отпустим. Ну, кстати, краской прикольно в них шпулять. Крюк такой себе. Так, а краска, наверное, уже все, да? Я посмотрю. Давай попробуем. Кому-нибудь еще покрасить? Так, что за подладивание? Все, исчезли. Не будешь. А это будешь? А это будешь? Далеко собрался Таска закончилась. Что тут написано? Loading зон склад какой-то. Загрузочная зона. Эй, есть что дома? О, краска. А там мой друг сидит. Смотри, что есть. Краси кому? О, покрасился. Отпустил его грехи. Эй, там что живой такой, живучий у тебя сколько садить надо было, а все попадал. Ну тут что пули что ли по твоему бесконечные? Что опять там сидит кто-то? На. Приятного аппетита. Что никого? Ну ладно. Ля какой сильный. Сильный прям не могу. И что-то на пистолет не дают патронов, но вот на это дают. Надо, короче, с этим уже опять... Слушай, выглядит так, как будто там что-то есть. там ничего нету не, ну, давай немножко сюда фиг знает ладно не точно ничего там нету уже бы взрывом скрыла бы братан ну ты понял да На марном дали. Что, все? Что тут за коробки? А за ними ничего и нету. Коробки сюда, давайте, давайте, давайте. Сюда. Короче, тут так. Пострелять, подлутать, да? Слушай, а что будет, если я в тебя краской запущу? Отец Григорий. Фух. Нет, подожди, краску не трогай. Она для отца Григория. Я думал, ты вдох. А ты не сдох. Ну что, челлендж. Донести краску. Слушай, а нафига? Давай, я его в руке понесу. Сюда, брат! Да-да-да, несу-несу-несу. Эй, несу. красочка! Блядь, <свят> а то мне по вкусу! Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови. Давай. Опа. Хорошо. Держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Цельси в голову. Они идут. В Ревенхолме нет покоя. Иди, встретимся в церкви. еще учи гады что и боеприпас боезапас мы быстро улетел ну слушай а как подождите я перезаряжать я понял ну что имба надеюсь типа мне сюда воду да Лави поймал Ладно, учитывая что-то хайф life мне точно воду, бля, чтобы не разбиться. Я там как? Уй, все, давай, ладно. привыкнусь к этому дробовику еще блин это думал будет им бой ну в принципе и к пистолету я привыкал к этому автомату привыкал Мало ли там что лежит. Ну все, ладно, погнали. И как тебя запустить? Ты еще что такое? Ты главный засранцем метатель? Так боевик что-то патроны уже уходит так лихо. Че, кто? Откуда прям? Кто дверь открывает. Так, и опять меня тут заперли, да? А вот туда нам... Ой! Ну что, может, на этом можно серию завершить? А... Не так. Вот так вот. Мы ее ним Вас поблагодарим. Спасибо за просмотр. Лайкоситесь с вас. Короче. Спасибо вам, что смотрели. До скорых встреч.